Милые дети, московское время 16 часов 17 минут. Сегодня пятница, 9 октября 2020 года. Я продолжаю возиться с изготовлением скворечника, со сборкой его. Предыдущая часть этого видео прервалась, поскольку разрядился аккумулятор моего телефона. Но за это время я, пока успел зарядиться аккумулятор снова, я собрала полностью всю конструкцию. Вот она. Маникюр мой уцелел. Это радует. Но я хочу сказать, милые дети, для тех, кто собирается заниматься такой работой, я бы не советовала тратить деньги на покупку вот таких вот товаров в интернет-магазинах. За скворечник, состоящий из дощечек, подлежащих сборке, я заплатила 400 рублей. Для тех, кто желает эту работу сделать не такой дорогой, я вам показываю сейчас размеры Скворечника, чтобы вы могли себе представить, какие дощечки необходимы для этой работы. И может быть у кого-то в хозяйстве есть нужные дощечки, пригодные для изготовления скворечника. Это может быть стройматериал, оставшийся после ремонта в квартире, например. Так, вот у нас... Это вот. Смотрите, пожалуйста. 14. Днище у нас 14 на 12. Правильно? Нет, извините, 12 на 12. Ага, 12 на 12. Это днище скворечника. Так. Высота получилась. Высота получилась 31 сантиметр и боковые дощечки. Боковая дощечка 12 сантиметров. Сейчас вы видите габаритные размеры конструкции. Это для рукодельных зрителей, желающих сэкономить на приобретении пиломатериала. Вот и все, что я вам хотела показать. Дополнительно сообщаю для продавцов и изготовителей таких конструкторов. Существует закон о защите прав потребителей, на основании которого продавец и изготовитель продукции обязаны давать потребителям полную и достоверную информацию о товаре. Если уважаемые фирмы, о которых идет речь сейчас в моем видео, желают строго соблюдать законы, то я им рекомендую открыть законодательство о правах потребителей и дать несчастным потребителям, милым женщинам с маникюром, вынужденным собирать скворечники самостоятельно на кухонном столе, вот дать этим потребителям Полную информацию о необходимых навыках для сборки. Благодарю всех за внимание. Желаю вам больших успехов. До свидания. И хочу сказать, что не только папа может, но и может любой человек собрать такой вот замечательный домик для птиц.